Вечер добрый, у микрофона как всегда Картавый, Вадим и вы на канале Картавый Компании. в Игры на ПК. Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте всем, приятного вам просмотра, если вы смотрите ролик, значит он вам понравился. А сегодня мы продолжим прохождение по игре Close to Sun. Тоже нас ждет. Мне очень довольно-таки интересно, потому что далее, далее я не знаю, что случилось в игре, потому что я ее до конца так и не прошел. При меня, а то, что мы с вами проходили, это у нас было. А вот с этого момента я как бы не знаю. Вот, поэтому мне очень интересно и очень сама. Идея логика и очень интересно да бывают очень большие трудности но мы их как всегда с вами решаем Так, е... <позвольствия> поехали есть новость от сестры я волнуюсь она уже должна была связаться со мной передача сигнала блокируется с ней наверка так что сейчас подходящий момент чтобы что-то сделать я предпочитаю не думать о ней Они говорят, скорее всего, о маньяке, которого мы встретили в прошлой okay. серии. Если кто не видел это видео, я рекомендую посмотреть, потому что оно очень таки интересно получилось у меня. А я очень долго решал квесты, но, к сожалению, пришлось это все <laughs> отмонтировать, вот, потому что слишком много времени ушло на это у меня на создание ролика ушло. Два часа по времени, а монтаж занял всего. Ну, как вы понимаете, слишком долгие ролики, они никому не интересны, тем более, если там одно и то же происходит. Вот, так вот, что я сделал. Я убрал все ненужные Джон моменты. Джон и, э, так, что что нужно сделать? Ой, Куда oh. прыгать Куда всего? Куда прыгать? Да, прыг... прыгнуть нужно было? Я правильно сделал! Да, что за чёрт? Uh, Подожди, я пытаюсь. Джам... Прыгай. Куда прыгать? Прыгай! Oh, вот дерьмо. Ну я хоть прыгнул в этот раз нормально. Okay, да, What? я в порядке. Давай поднимемся, потому что здесь все взаимодействие происходит с мышкой и мы буквально, в буквальном I смысле бродим здесь, а игра бродилочка, так что может кого-то нас заинтересует, а может быть нет, давай, давай попробуем Это. Ага, круто так, теперь надо нам спуститься просто вот логические действия, которые, я не знаю. Я видел этот. Так, а куда дальше? Как-то страшно, типа по этой трубе. Это в конце туннеля. Доберитесь до станции в конце туннеля. Вот мне не... Может мне не нужно са. А, подожди. Нет, не жизнь. Ничего... Мне ничего не грозит, это хорошо. Так. Отлично, как взять э, фонарик или еще что-то такое. Кому подобное. Так. Если у нас значка нету, значит, конья, то, значит э, мы здесь не можем подняться. Вот здесь что ну, Давай попробуем понизу пойти, потому что очень просто... Корабль еще и тонет. Ко всему, ко всему корабль тонет, и... Боже мой, что творится? И страшные вещи творятся. Очень похоже на сон. Опять огонь. Да. И что у меня здесь? Как мне здесь пройти? Что ты мне рекомендуешь? Что ты мне скажешь? Здесь пройти не могу. Скорее всего, где-то у нас переход наверху должен быть. Либо внизу. Подожди, мы можем пройти... Мы попробуем пройти через ту сторону, чтобы понимать... решение принимаю сейчас. Я пока не знаю, что нужно сделать. Поэтому... Это мы будем решать этот вопрос. Здесь я тоже пройти не могу, это плохо. Мы ничего не потеряем. Здесь я могу пройти как-нибудь. Да, вот здесь э, какой-то есть у нас... ...почежок. Э, Отлично. Мы нашли разгадку всему, как потушить э, огонь и все прочее. Так, а подняться? Вот без фонарика вообще никак, потому что это сложно. Ну, ну давай, давай, детка, давай, Рос. Ужели. Интересно, она так быстро обсохла? Даже. А музычка, конечно, меня настораживает. Ну и пойдем смотреть, что у нас дальше. Нам нужно добраться, как я бил, до конца туннеля. Ага. А здесь я вижу какой-то механизм. Прежде всего, надо будет что-то включить. Rose, а, да, yeah. я вроде бы на танце. Сейчас ты в технической лаборатории. Я уже перенаправил know, питание I в секцию. Так, он взял на себя смелость перегрузить какие-то двери. Ну, в общем, здесь я ничего не вижу. Давайте посмотрим, что у нас на столах, потому что нам нужно находить какую-то информацию, информацию о том, что вообще здесь происходит и как информация, к сожалению, никакой нет. Ну давай, давай, давай. О, как цыпан. Это, это не Давай посмотрим что здесь изучим это... монорезовое... там та там там там Так далее? что? что? куда? куда? подожди... куда далее-то? заплутали мишки, заплутали... все понял... мишка... мишка распутался... Ну, давай уже спускайся Мишка распутался идет в путь непонятно куда зачем и почему Самый главный вопрос что я, что я здесь делаю Так, вот здесь что-то у нас есть. Мы можем посмотреть, изучить. Э -э газета какая-то там World. Ладно, не буду читать, это не, не очень интересно. А вот здесь э -э я вижу еще. Что-то что где-то я... Что-то где-то я включил, это оказался лифт. Это оказался лифт и мы поднимаемся наверх, чтобы дальше расследовать, что здесь произошло. А произошло здесь что? Мухи, цкатухи сели мне на брюхо. Так, куда идти? Главный вопрос в этой игре, что, что я здесь делаю? Это самая безобидная, наверное, игра, но я такие уже встречал и не раз, потому что на моем пути это не первая игра, где приходится бродить по изучая по миру. В основном хорроры, вот эти они такие инди хорроры, они похожи, соответственно. Вот я недавно проходил. Опа, как красиво. Так, мы вошли в какую-то э, лабораторию, как я понимаю. тем ла лаборатория. Так, что? что, Куда дальше? Ну, я думаю, что нам вот сюда. Давайте пройдем. Насколько сильно должен подойти эксперимент со всем временем, чтобы картины прошлого стали видны в настоящем. Ну, это... Она имеет в виду то, что мы видим эти все визуальные, визуальные эффекты. Боже мой, что здесь произошло? Люди-то померло. Войдите в техническую а, лабораторию, чтобы найти путь кали. Лаборатория. Ты, ты, ты думаешь, я знаю, где это техническая лаборатория? А нам сейчас все подскажет. Игра, наверное. Да, иди-то, где техническая лаборатория? Ого. Я уже что-то вижу. Ты можешь это исправить. Очень сомневаюсь. Да, я тоже сомневаюсь, что мы что-то здесь исправим. Здесь уже исправлять-то нечего. Так, это у нас машинное отделение, походу. Вот здесь у нас закрыто. Ну, никто не написал, где она находится. Осматривать территорию, которая здесь. Что... Эту главу мы тоже быстро спидраним О. И будет никаких там задумчив... за... За... задумчивых загадочных задумчивых задумчивых я не понимаю Май уже заставить время кровоточить. Так, давай пройдем. Так, ну это Что у нас. Здесь уже с тобой были. Вот я ничего не понимаю, теперь куда идти, друг мой. Дальше-то что? Ничего не вижу. Да, нам еще искать и искать. Вот в голове очень много всего. подожди, а вот это что за дверь? У нас? не то М да ну вот я, я говорю здесь очень слишком все загадочное то что мы с вами здесь бродим люблю загадочные игры люблю такую атмосферу Тихо, спокойно, никто не кричит, не орет, никто не стреляет. Вот. О, к сожалению. Вот это немного неви невидимо, неведомость, да, как бы. Правильно сказать, неведомость, да? Какой здесь что? Ничего не можем сделать здесь. Так можем. Так, что-то я открыл. Отлично. Раз проверяем все двери, которые здесь существуют. Ага. Тут зашли. Помог удержать... Сторона. Психо. Она говорит о... Так, что у нас здесь есть вообще, что? Чуть-чушки Гелиус. А, лука смерти. Это, скорее всего, что-то. Ну, 12% мы уже <с> выполнили. Это, скорее всего, вот. Мы нашли терчшь Гелиуса. Уже на, нас радует. Ну что-то что здесь. Так, взаимодействия нету никакого. Наводит на страх лишь э, атмосфера. Так, вот еще что-то. Давай сразу изучим это. Так. Это шифр, скорее всего, вот этот, и эти бумажки нам не нужны были. Окей, мы, получается, выходим. Не ходи потом из-за этого... точка сказать, где пиликнула. Так, давай быстренько. Включим. Ого, слишком. Все как всегда. Все как всегда... <крики> Помогите. Где выход отсюда, молчание? Так, ну, чертеж, мы Геуса изучили. Это. Я думаю, что вы выходить нужно отсюда. Так. Ради, откуда я вошел? Помнишь? Это вот здесь, да? Ну, я думаю, что нам покидать это помещение нужно, потому что оно бесполезное. Так, здесь мы с тобой, по-моему, были, да? Были. Так, в этом помещении мы с тобой были уже. Вот здесь. Нейтрал становится очень страшно. что это за ужасный yeah, звук uh, you как you раз хотела поговорить uh, uh, как-нибудь можешь выключить uh, генератор okay, я не вижу в чем проблема но мои команды comments. не срабатывают Так, ну нам придется теперь отключать этот оборот. Вау, как видишь, круто слушайте, смотрите. Заняли 5. Так, ну нам ну, ну, надо наверно как-то спуститься, я думаю, да? А, у нас лестница с той стороны. Опа. Ну, ребят. нас будет весело и жарко, потому что меня сейчас запалит. Так, подожди. Почему я не могу пройти-то с этой стороны? Человек, то что, что нет фонарика. Это проблематично конечно нет фонарика я ничего очень не вижу отлично я нашел липую как котенок как котенок я ничего не видел честно но пройти прошел Так, и начнем с чего? Нам нужно откр... отключать здесь... Конечно. И у нас есть взаимодействие, ты видишь, что-нибудь. Что я ничего не вижу пока. Меня же может долбануть этот бок, это напряжение, поэтому... Быстро. Это пока... Да, вот. Здесь а, здесь синхронно действует как-то, вот она отключилась, я могу теперь пройти быстренько, отлично, вот здесь я вижу рычажок так, один рычаг есть, этот рычажок нам не нужен, Подожди. Не же можно долбануть током. <свят> так. Ну <Кто> вот, <свят> <свят> Нас долбануло. А, ну подальше. Это мы сейчас сначала получаем. Да, давай. Получаем. Окей. А, подожди, подожди, подожди. Так. Ну, тут подключаем. Мы могли бы сюда не идти, то елки-палки. Дальше. Даже не могу сказать, куда дальше, потому что я не знаю. Так, давай попробуем э, пройти вот сюда. Не знаю. Ждем, ждем, ждем, ждем, ждем, пробегаем, ждем, пробегаем. Ух, отлично. Так. Так, что-то что у меня получилось отключить, в общем... Дали-то куда? У нас все отключилось. Мы здесь можем посмотреть что-нибудь интересное. Что нас интересует здесь, думаешь? Конечно же. Но разработчики постарались разнообразить. Было красиво. Только и... Это им респект. Но нам нужно отсюда выбраться. Я не знаю как. Ну, наверное, назад и подниматься Как только мы поднимемся, скорее всего, у нас будет э, связь, мы свяжемся со, со своим. Так. Я видел там дверь, но я, к сожалению, туда не попал. Так, продолжать двигаться через человеческую лабораторию. Что What? Мне реально страшно. идти-то? Так, здесь что-то еще есть. Так, еще один черчеж мы нашли. Это да, хорошо. Если я что-то потерял, если я что-то потерял, сразу заранее извиняюсь, потому что я не знаю, где находится. И Не хочу знать, я просто... вот. А -а -а -а -а. Вау. Подожди. Я торопиться не буду, потому что мне нужно найти все чертежи и там подобное. Так, ну это призрак был, походу, потому что так быстро бы никто не бегал. Так быстро бы никто не бегал. Так, ну я потерялся, елки, поки. Роуз отзовись пожалуйста Ада oh, okay? Как ты? Я нормально. Я right? so yeah, Что случилось? что произошло. Я очень беспокоилась за это. Как здесь Да, но я уйду. Я почти еще там, да? Я получила помощь от этого Абри. Он тоже уйдет. Он спасал мою жизнь. Так что мы должны его получить, чтобы его уйдеть. Я мне очень жутко. Мне реально жутко. когда не видел столько трупов Ew, Так, ладно. Покрыто. <свист> <свист> Валя, в дальничке а? различные варианты я же не знаю что здесь это. Это здесь это дальняк по пол чоп вадилки палки записку вот за... записку я почитаю 3 3 2 1 это какой-то код походу так, никто не должен садиться и покидать судно. Таковы правила, соблюдать карантин. Пока не поспеет, э, такое было распоряжение, и все умерли за него. Я держал код в тайне, когда Суфера просила покинуть корабль. Я держал код в тайне, когда профессор Сантерс требовал войти на второй день. Я держал код в тайне, когда аномалия... Убила всех на третий день. Достаточно больше никаких секретов. 3, 2, 1, 2, 2. Круто! Главное запомнить этот код. Так, ну давай, мы сейчас это все делать, потому что я могу забыть, реально. Я сейчас быстренько. У меня память 9, чепает. Поэтому... Сейчас я быстренько этот кодик... Подожди, нет. Назад. Все. Спасибо, что подождал. Я надеюсь, ты оценишь как-нибудь это лайком. Пиши мне пару комментариев. Что ты думаешь? Как? Нравится тебе эта игра или нет? Так, куда дали-то дальше? А здесь уже побывал. Где этот код? Куда вводить? Его вводить. Страшно. Так, у нас вот здесь какое-то помещение есть. Но я сюда никак не могу войти. Потому что... Здесь все перегорожено. Пока я не встречал никаких... Давай попробуем пройти вот сюда. Я вижу, что здесь какое-то помещение есть. Куда я еще не входил. Я дверь не закрываю. Ага, это как раз-таки кот. Ну, давай попробуем вести его. Сейчас... Так итак, так. Два. как понять? Три, два, им, два, два. Отлично. Хорошо, что я встретил этого чувака в туалете, да? Я без него никак. Он с тобой мучили сейчас uh, город 2 и искали бы этот код. Я, я изучаюсь, Боже мой. Это еще раз нужно фоткать, потому что скоро, скорее всего, предстоит нам uh, выполнение какого-нибудь дебильного квеста в котором будут эти словосочетания или что-нибудь еще такое. Так, есть что у нас. Здесь ничего интересного, наверное. А это наш код. Шифрованные цифры. Боже мой, стука. Почитаем, что здесь написано. Странные символы, за которые следуют. Э, с... Фраза, они не знают о твоем присутствии. Боже. Давай это тоже сфоткаем, потому что я, я точно уже я боюсь, что это будет э, глобальный какой-нибудь тестик. Я в прошлый раз с, с волками и овцами туда, блин, э, со 2 сидел, гадал, где волк, где овцы. Так, и что, куда дальше? Давай по, по, пройдем прям дальше, потому что мы здесь еще не были с тобой. Будем периодически заглядывать в комнату. И... Нам нужно изучать, изучать вот этот мир весь, изучать гелиус. Оружейные разбойники. Конечно. Разбойники. Мы еще нашли что-то. Черчес установки управления с землетрясениями. Чего нам осталось? Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять предметов. Если я все... Тщательно пересмотрел. О, ну, Тесла, да, он мог так придумать. Так, здесь что? Вот помещение или что это? Ну ладно, пошли отсюда. О боже мой, мама! Такие игры не пугающие, знаешь, когда ты вроде бы думаешь о том, что... Ну хорошо. Ладенько, я сейчас ее быстренько пробегу. Так, здесь... Как напопасть дальше? Вот, вещей нашел. Еще, еще какой-то документ вижу, отлично. Давай посмотрим, что это. Мол, приемное устройство. Мол, не устройство. Так, где-то я пропустил один примет. к сожалению возвращаться нам э, долго может мы сейчас еще найдем что-нибудь потому что so я so, вроде бы во всех помещениях то побывал так. Нифига она сильная! Я не понимаю! Ты облиские, как-то все круто, а! О боже. Это за чудовище, это чужой! Похож на все подряд! И спауна! Бегите! Мамочка! подожди ай! я съел спаун нет у меня еще не съел это веном реально это веном я съел веном и спаун и веном белки-палки куда бежать-то Я надеюсь, что я правильно бегу, потому что, блин, я не знаю, куда бежать. А, -а елки-палки! Блин. Так, нам в эту Главное, блин, правильно пробежать-то, елки-палки. Здесь мы вроде правильно бежим. Здесь у нас взрывается, у нас одно. Открытое помещение. Далее. Я не знаю, куда бежать, ребят, серьезно, я не знаю вообще. Я бегу на бум. Куда? Зачем? Почему? Все, я пробежал. О, боже <бога> мой. Это было страшно, реально страшно. <мас> да, согласен. Я тут тоже ничего не понимаю. И еще какой-то. Керчаш, э, генератор шаровых молний. Да, мы один предмет, где только раб... профессиональный, гляд. Да. Нам возвращаться уже никак, потому что мы уже прошли очень много. Так. Что-то мы не можем открывать. Смотровая Мортра... комната, потому что... Так, этого это, мне кажется мне врёт что-то закрыто. Он говорит то, что мы прошли смор... в... в смотровую комнату и что такое. А, вот все Осторожно передвигайтесь. операционные. Хорошая идея осторожно передвигаться. Я не знаю как. Я не знаю, где эта лаборатория находится и палки. Я знал. Если бы знать, где эта лаборатория находится, я же сейчас по... Пытаюсь, этот вена меня сожрет. Главное не бежать, ребят. Это одна из. Сейчас мы если увидим его. Так, здесь что у нас? А, вот. Мы нашли то что мы должны были найти там остается два предмета где это лаборатория Я не вижу так отсюда мы вышли там мы не можем попасть С садим путь. Боже мой. Опять. Так, дальше куда-то двигаться надо. Нам, нам надо. Здесь закрыт проход. Ага. Тоже иду наша сестра. О, нам думаю, что мертво. Он ведь это план что? что это? Так, ладно, дальше? Там нас не получится пройти. Нужно теперь это все обойти. Я надеюсь, что я правильно иду, потому что... Да, вот. Да, и что получается? Да? Ага. Эксперименты с животными, управление погодой. И осталось что-то еще, чем они здесь не занимались. А нам остался один документ остался один документ, который нужно найти, и вот он, наверное, скорее всего. Да. Устройство для кинематического контроля дождя. В документ найден, и мы на 100% получаем все необходимые карточки, друзья мои. Как? Весело было найти их. Так, здесь мы прыгаем. Я вижу кого-то живого. А, да, вот Диман. Иди за выражениями. О боже, Роуз. Неужели сестра встретились здесь. Yes. Да, она самая. And we, sister, are getting out of here. И мы, сестренка, выберемся отсюда. Скажи, to... как попасть the к тебе? Right. Corridor, а справа находится дверь. Right Я иду. Uh, Ада? Я ничего не делала. Aida, Уходи сейчас же. Я не могу, Роуз, я не могу Послушай, все в порядке, все okay. хорошо for research, the <просить <просить> me, <Rose>. Ты можешь <просить> все исправить <просить> Только не так Обещай мне, Роуз. Ну что, Веном съедает мою сестру. Прямо на моих глазах. Я обещаю, обещаю отомстить тебе. И на этом, друзья, мы с вами, конечно же, не прощаемся. Ждите следующего ролика. Я думаю, что вот эта часть, она самая интересная получилась. И всем спасибо!